Всем привет с вами дмитрий урсул и в этом видео я хотел бы ответить на очень часто задаваемый вопрос о том как подгонять разные лупы или какие-то партии из других проектов под текущий темп проекта то есть о чем идет речь речь идет о том когда у вас уже есть какая-то аранжировка готовый проект уже все настроено и вы хотите например закинуть кунти капеллу допустим или какой-то лупы своей библиотеки и он просто не подстраивается под ваш темп то есть Uh, у вас, например, в данном случае у меня темп 115 Вы закидываете какой-то луп И он просто играет сам по себе В своем темпе И uh, вопрос у многих возникает Как его подогнать четко под сетку Потому что, ну, бывают проблемы Что не всегда легко понять а, какая какие доли в лупе то есть ну, например, это акапелла какая-нибудь или вокал а, или там какая-нибудь не знаю партия гитары бывает что сложно там, понять темп чисто визуально там определить там быстрее э, или медленнее а, но так или иначе а, вам для того чтобы тот метод который я сейчас покажу чтобы он получился вам нужно знать всего одну вещь вам нужно знать темп оригинальный того сэмпла или того лупа или той партии, которую вы импортируете в уже готовый проект. То есть этот темп можно узнать, ну там либо спросить, либо посмотреть, либо как вот в случае моего вот этого примера, который я вам сейчас покажу, в названии вот этого лупа уже написано, что он был сделан в темпе 122. Либо, например, использовать BPM counter, как я показывал в одном из видео, как определить темп лупа или партии или минуса, чтобы просто понять, какой темп у того или иного фрагмента. Ну, собственно, давайте посмотрим, что делать в таком случае. Вот я импортирую этот луп, он записан в темпе 122, у меня темп 115. Давайте послушаем, как это сейчас звучит. Ну, то есть слышно, что вот этот луп, он звучит как бы быстрее, чем моя ранжировка. соответственно что делать на самом деле очень простой метод вам нужно включить режим flex но проблема в том что если включите режим flex сейчас то он скажем так проанализирует этот файл и пропишет в него тот темп проекта, который у вас сейчас стоит То есть мы знаем, что вот этот луп У меня записан на самом деле в темпе 122 Но если я сейчас включу режим flex, например Ритмик э, или полифоник, неважно э, У меня этот файл для лоджика будет как бы 115-битным э, Ну, по темпу имеется в виду э, То есть несмотря на то, что мы знаем, что он на самом деле 120, 122 удара в минуту Для лоджика он будет восприниматься как 115 Поэтому у нас, скажем так, чудо не произойдет Что нужно сделать для того, чтобы, собственно эта тема получилась. Нужно просто взять. И сдвинуть темп своей ранжировки до того темпа, в котором записан оригинальный этот лук. То есть все очень просто. При этом не бойтесь, что у вас что-то может съехать, где-то разъехаться. Например, если у вас используются какие-то аудиофайлы, они, конечно же, разъедутся по местам по длительности. То есть у вас будет полный сумбур и каша. Но это временно. То есть на это не обращайте внимания. Мы сейчас только фокусируемся на вот этом конкретном э, сэмпле или лупе или какой-то партии, который нам нужно подогнать под темп нашего проекта. То есть я сейчас ставлю здесь темп 122 потому что я знаю, что у меня здесь темп 122 у этого лупа. Ставлю 122 и вижу, что теперь они идеально совпадают. То есть луп занимает ровно один такт. Ну и, собственно, моя музыка тоже звучит быстрее, потому что у меня здесь только MIDI, нет никаких партий аудио, поэтому, собственно, это работает. Но мне нужно обратно вернуться в 115, поэтому теперь, вот уже когда я включил режим 122, то есть темп поставил я могу включить э, уже спокойно флекс режим на этом регионе выбираю ритмик так у нас это перкуссионный луп выбираю ритмик теперь он проанализировался к нему привязался темп 122 уже физически и теперь я просто беру и замедляю темп вручную обратно на мой исходный и мы видим что луп замедляется вместе со всем остальным то есть мы вернулись обратно в наш темп и при этом наш луб также остался ровно один так, то есть он не сжался, не ускорился, не замедлился, ну точнее он замедлился, но он остался по длительности относительно сетки абсолютно той же длины и ровно синхронно со всем проектом. То есть теперь мы можем выйти из флекс режима и просто его раскопировать. Ну, думаю методика понятна. то есть еще раз напомню вы э, узнаете темп исходного материала закидываете его в проект меняете проект э, темп всего проекта меняете на тот темп который этот файл был изначально записан в каком бы это темпе не было чтобы не произошло с аранжировкой ничего страшного все потом вернется на свои места когда вы вернетесь обратно на свой исходный темп то есть вы поменяли темп на новый включили в этом новом темпе flex режим на конкретной партии, которая вам нужно, и в конкретный режим, там полифоник или ритмик И после этого возвращайтесь обратно в свой темп Таким образом, вот этот файл уже возвращается вместе со всей аранжировкой обратно в исходный темп И он либо ускоряется, либо замедляется, но так или иначе он синхронен с темпом вашего проекта то есть методика очень простая, один раз ее выучить, запомнить, и у вас никаких проблем с этим не будет Ну что ж, на, в этом видео у нас на этом все, увидимся с вами в следующих уроках Всех, Всем успехов в творчестве, с вами был Дмитрий Русул, всем пока!